Хай хай с вами Иван Гай, Шучу. Смотри, просто отвал башки. С вами Бласан, и сегодня влог. Смотрите, как красиво. Господи, вот это ох, золотая осень. Вот это я понимаю. Сейчас я еду в Ярославль. Там будет мастер-класс по КПРМ с инструктором лабинем До семинара я поеду на съемку портфолио. Вновь смотрим. Мужем я вернулась вновь в Ярославль к связи на фотосъемку заново новое портфолио обновлять вот поэтому да Закончили. Ой, что у меня? Соса. И сейчас я жду Сашу, и мы поедем в зал. Но на самом деле я хочу кушать. Я в последний раз ела в 6 утра. Вот, вот такой вот. Друг, ты помнишь Синяк. меня нет? Не помню. Нет. Да? Кто я? Кто я? А я, а я не помню. <сёк> <сёк> Куда поехали? Привет. Ты будешь на моем канале на Ютубе. А я не буду на твоем <сёк> канале на Ютубе. Ты там каждый раз сашь, когда приезжаю в Ярославль. We yeah. you yeah. О, а чё? Мартея, Окей, okay, только эти. Серьезно? <смех> Хороший тоже. В общем, мы уже пришли. Mm -hmm. А ты там же плечи? Uh -huh. по да. Мы кушаем. А это все новое. А, новое? С друзьяшками. Стартер. Привет. Привет. Вася муэта фэлес. Васян тэнджи у кей уфал. Сиото фэлис. Синто мы Да. А что, Ярославой? А дурий. Я доволен. Он умеет, говорит, на русском оказывается. Давай, давай, давай, Я почти русский, чисто русский, вот смотри. Чисто Чистокровный. Всем привет. Uh, сейчас я иду в театр, и это почти финал моего блога, наверное, даже финал. Ой, господи, машина едет, троишь. Обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал, если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк. Неважно, даже если тебе не понравилось, поставь лайк. Подпишись обязательно на мой, мой телеграм-канал, потому что там все интересное, Серьезно. Вот. И на мой канал тоже обязательно подпишись. А пока лайк, подписка, пока.